Так, теперь вы в прямом эфире. Все, я вышел. Сейчас я гляну. Трансляции. Не мешайте мне. Так. Сейчас посмотрим. появилась здравствуйте меня зовут мар андрей анатольевич Я хочу рассказать про Октябрьскую прокуратуру, как они отписываются враньё. То есть недавно я выпускал видео, то что в Рязани торгуют детьми, и звонил в прямую линию, также сейчас записался недавно к любимому прием. губернатора Рязанской области. Я хочу прокомментировать отписку в враньё, которую они прислали мне сегодня. Двадцать восьмого, ноль шестого, две тысячи семнадцатого года. Вот я звонил на прямую линию. Вэф почеве дал вагонов Андрей Натульчик Сермаю. после этого звонка мне отказались делать запрос прививок в седьмой поликлинике у нас здесь в Рязани детской. Это настоящая провокация и запугивание. Также, также приходили инспектора просто уточнить, кто у нас здесь прописан. Можно подумать, они не знают, кто здесь прописан, сколько тут человек прописано. Это настоящее запугивание. Сегодня, 28.06.2017 года, пришло письмо прокуратуры Октябрьского района, Яблочково, дом 5, по Андрея Андрею Анатольевичу. Так. Октябрьская прокуратура. И в этой отписке написано все вранье, в принципе, сколько они раз уже отписывались до этого. Вот две отписки, которые они отписывались вранье. Сейчас я прочитаю. Так, прокуратура Октябрьского района. Отписка пришла с задним числом. 31.05.2017 года. В это время уже вроде отписывались, насколько я помню. Я писать сейчас на данный момент никакого заявления в прокуратуру, в администрации президента пока не писал, но они решили сами отписаться. Вот она, отписка Октябрьской прокуратуры. Чистое вранье. Я еще в очередной раз убедился, что в Рязани все-таки торгуют детьми и крышует их Октябрьская прокуратура. Я областная, скорее всего. Потому что, когда Мечорка обещал на меня, про меня статью в ноябре, я звонил на прямую линию Чернышу в областную прокуратуру. И он мне обещал, что поможет. Но на самом деле не помог, а просто-напросто. Хотя все прекрасно знают, что дети живут со мной уже целый год. С 9 февраля 2016 года. 3 июня Сачкова Елена Владимировна, бывшая моя жена, она бросила детей. И за это время ни разу не приходила. По крайней мере трезво. Один раз она приходила пьяной, долбились с какими-то мужиками. Я имею полное право ее не впускать, так как она поступила, и что она издевается над своими детьми. Если бы она пришла одна без каких-либо товарищей, я бы ее, может, и впустил. Хотя вряд ли. Ее надо сажать так же, как и приставов, как и Нестеренку, как и Шишимову, как и Панину. А Лушина, Лушина Октябрьской прокуратуры, мне кажется, пусть он лучше напишет заявление по собственному желанию. Для него будет лучше. потому что он замешан. Вот сейчас зачитаю. Андрюх, тихо, не мешайте мне. Ярославка, хватит. Я вас позову. Слышишь? Вы скажете свое слово, хорошо? Так, прокурор района рассмотрено ваше обращение на действие судебных приставов исполнителей и вдознавателя отдела судебных приставов города рязани по рязанскому району фсп россии по рязанской области почтальона почтовой связи 37 которые мне почту не таскает поступившие из прокуратуры области согласной прокуратуры ранее прокурор прокуратуры района ваше обращение незаконные действия судебных приставов исполнителей и дознавателей отдела судебных приставов в Рязани в Рязанском районе ВСП Рязани в Рязанской области рассматривались и вам направлялись ответы. Только в этих ответах была отписка «все, вранье». Никакой там чистой правды. Она единственная чистая правда то, что мой акт, когда они хотели осудить пристав по 157 статье, это, сейчас я вам покажу это так. Вот это единственная правда, остальное все вранье. Так, сейчас я зачитаю самое главное. Так, Изменить установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать алименты от их уплаты при изменении размера элементов при освобождении от уплаты элементов суд вправе учесть такой также иной заслуживающий внимания интерес сторон поскольку дети проживают с вами и между вами и сочковы ЕВ отсутствует соглашение об их месте жительства Отсутствует место жительства. Сейчас на данный момент у нас нет никакого определения места жительства детей ни с отцом, ни с матерью. Они не учитывают тот факт, что Сачкова Елена Владимировна 3 июня бросила детей. И целый год она ни разу не приходила. Зачем мне подавать на определение места жительства, если дети и так проживают с отцом? Мне надо подавать Сачкову Елену Владимировну на решение родительских прав. Так как она не участвует в воспитании, не приходит, не помогает, не материально никак. Так, И сразу подчеркну, что я, Лушин, тебе говорю прокурору Октябрьского района, продажный прокурор. Говорю тебе следующее. Я никакое определение места жительства подавать не собираюсь. Если с очковой надо видеться с детьми или определять место жительства, пускай подает она. Дети со мной, я за них воюю уже целый год практически. И я на 100% уже уверен, что торговля детьми тут все равно есть. У меня хотят забрать детей. Я не решен родительских прав, не ограничен. Какое право они имеют, вмешиваться? Они так уже семью разрушили, вмешиваются и издеваются над детьми, в первую очередь, не только надо мной. Вам необходимо обратиться в суд с заявлением об определении места жительства детей. Это я уже подчеркнул, я определение места жительства не буду подавать. Единственное, что какой суд я буду подавать, это в Октябрьский районный суд буду подавать по 286 статье «Превышение полномочий» лично на Нестеренко. Нестеренко Маргарита Сергеевна, дознаватель Октябрьского района, Игрушина, дознаватель, не, не дознаватель, она а это, судебный пристав. Их я буду судить. В ближайшее время я все равно планирую подать на них суд. Я их засужу. У меня полно доказательств. Так, продолжим дальше. У вас от уплаты элементов, это понятно. Решение суда об освобождении вас от уплаты элементов. Теперь, какое может быть решение суда освобождение меня от элементов, если никаких элементов нет? Доказательство этому у меня есть документы, подтверждающие. Во-первых, подчеркиваю, Сумма элементов была 21 тысяча. Постановление о расчете задолженности на элементы за 2015 год. Так. Задолженность 17.04.2015 год составляет 21 200 рублей 65 копеек которая полностью погашена. Сама Сачкова распис... написала расписку, то, что ей 18 тысяч отдал. Также Сачкова Елена Владимировна, почему я утверждаю, что никаких элементов нет, Сачкова Елена Владимировна написала заявление отозвать исполнительные листы и уголовное дело на имя судебного пристава Саркисян. Заявление отозвать исполнительнисты и уголовные дела. Я писал вместе с ней, я отправлял свои доказательства, эту расписку. Еще у меня есть корешки, то, что я заплатил элементы эти 21 тысячу. Эти 200 тысяч они выложили после того, как мы написали в администрации президента. Там московские приставы разбирались, дознаватели Горбачева. После этого эти сволочи выложили 200 тысяч специально, чтобы не дать мне... И прокурор не учитывает тот факт, что Сачкова Елена Владимировна убежала 3 июня 2016 года и написала заявление, то, что просит решить ее родительских прав. Заявление я Сачкова Елена Владимировна 16.03. 1985 года рождения, проживающая по адресу город Рязань, улица Советской Армии, дом 1, дробь 34, квартира 18. Прошу решить меня родительских прав. Двух детей Холмогорова Андрея Андреевича тринадцатого ноль девятого две года и Холмогорова Ярославы Андреевны шестого одиннадцатого месяца две года. В связи с того, что они мне не нужны совсем. Не могу обеспечить их и ничем. В чем они нуждаются? Не работают. Двенадцатое, ноль две года. И подпись Сачкова Елена Владимировна. Факты они не учитывают. Последний раз официально в Полянах, в Полянах, судебный приставы три месяца ничего не высчитывали, хотя прекрасно знали эту справку, я им отдал. 9 декабря 2016 года Сачкова Елена Владимировна вернулась ко мне с детьми. Они не учитывают тот же, тот же факт, что тут вытворяли приставы, долбились в дверь, когда дети были тут со мной. Так же, как и Сачкова. Они превышают свое служебное полномочие. Статья 282. Так. Так, освобождение меня от элементов. Какое может быть освобождение от элементов, если их вообще в принципе нет? Это надо судебных приставов сажать. Нет, а лучше расстрелять их стенки, поставить и расстрелять. Просто расстрелять в тупую. Вас от уплаты элементов необходимо предоставить в отдел судебных приставов. Что я буду представлять в отдел судебных приставов? Какой смысл мне подавать об, от... об освобождении элементов, если их нет? Скорее всего, я буду подавать жалобу на незаконные действия судебных приставов, а лучше иск суд на них. Они еще мне выплатят, какую нибудь компенсацию, там, допустим, если у нас суды хорошие. Но, по крайней мере, на суд... судам у меня, по крайней мере, к октябрьским претензий нет. Сейчас посмотрим. И, судя по всему, Октябрьская прокуратура отписалась, как обычно вранье. Мне ничего остается? Мне остается обвинить Октябрьскую прокуратуру, а лично Лушина, АА, который я писал 9 раз в администрацию президента, и он мне присылал вот такие отписочки с враньем. Врет в наглую. Мне кажется, его не только сажать надо, Лучше его просто отправить в отставку. Пускай живет. Вот мировой судья Симкин. Симкин Г.Е. Судебный участок номер 37, где осудили Сачкову. У нее сейчас долг по элементам составляет 700 тысяч. И она ходит по Спаску или Признанию, не знаю, где точно она находится. Ее не осуждают. Почему? Осудили ее по 157, ей дали условный срок с отработкой 6 месяцев. И никто ее не осуждает. Мало того, что ее защищают еще. Вот мое заявление, которое я подал. Холмогоров Андрей Анатольевич обратился в суд с иском Сачковой Елене Владимировне о устранении препятствий к общению с детьми и определение порядка общения с детьми. Мотивируя свои требования тем, что он является отцом несовершеннолетних, я подаю на определение места жительства. Подавал на определение места жительства, 2013 году. Суд у нас длился до 2014 года. И в результате она решила вернуться. Сейчас нет никакого определения места жительства. Ни с отцом, ни с матерью. Да, кстати, еще Вактанг Викторович, адвокат такой, продажный, оказался. Я ему 18 тысяч отдал, понадеялся на него. А в результате мне пришлось одному там в суде отдуваться. Так, вот еще. Весь этот сывбор начался после того, когда я подал иск Холмогоров, Андрей Анатольевич обратился в суд с иском Холмогорова и Сачкова Елене Владимировне об установлении отцовства, монтируя свои требования тем, что Холмогорову ЕВ он имел близкие отношения. Так. Это, короче, я выиграл суд, сделал ему фамилию. Он был Косов Андрей Алексеевич, сейчас он стал Солногоров Андрей Андреевич. Удовлетворить в полном объеме. Это я подавал. Делал ему фамилию. Как раз с этого сырбор весь начался. Они не хотели, чтобы я делал ему фамилию. Целый, целый год судился, фамилию делал. Представьте? Вот. Андрюха, не спи, замерзнешь. Вот мой обвинительный акт, которого был сочинен 20 ноября 2015 года, который подписывала старший судебный пристав Лобнина. Я сходил, получил Печникову этот обвинительный акт, если не ошибаюсь, где-то 15 числа. 15 ноября, да, 15 ноября. Не, не 15 ноября, 15 ноября он был сочинен. Где-то 15 декабря. И вот целый год я ждал. Целый год я ждал до середины... Ой, какой целый год? Целый месяц. Уже шамал мне там дали бесплатного этого адвоката продажного, государственного, который мне сказал, подписывай. Мне там вас, приставос... Короче, в шестой кабинет загоняли, как барана. Силы практически заставили подписать. Ну ладно, я подписал. Сумма обвинительного акта была 38 тысяч. В середине декабря мне звонит сама Нестеренко и говорит, что судебный акт недействителен. Он отклонен, так как нет состава преступлений. Ну кто за 38 тысяч осудит? Так они, суки, блядь, выложили сейчас уже 200 тысяч, чтобы меня осудить. До сих пор присылают мне бумажки ДТИ. Специально для непонятливых. Вот он, ок октябрьский прокурор Лушин. Видишь, он на 38 тысяч. И он действительно никакого суда не было. А без суда они не имели права выложить 200 тысяч. Просто практически выложили, чтобы я не мог ее решить. И хотят отобрать у меня детей. И я уверен, что они хотят их продать. Не просто там материнский капитал получить. Которые, кстати, мы должны получить, по идее, были. Сейчас я вам скажу. Зачкова Елена Владимировна, она решена родительский прав 2011 года. Двоих своих детей от предыдущего брака с Косовым Алексеем Слушай, видишь, Так, недействителен. суда не было. За 200 тысяч меня никто не осуждал. По какому праву они выложили эти сволочи? Грушина, Нестеренко. Ну тут и замешана Зобина практически. Тут практически большая, как говорится, ОПГ. Организованная преступная группировка. И их крышует Октябрьская прокуратура. Если бы их не крышовали, они бы такой хуйней не занимались. Так, Сачкова Елена Владимировна решена родительских прав двоих детей от предыдущего брака. Я хотел ее дуру с двумя детьми взять, но теперь она уже и последний свои двоих потеряла. Так, решение имени Российской Федерации 10 марта 2011 года Спасский районный суд Рязанской области в составе председателя судьи Барковой Н.М с участием помощника прокурора Спасского района Приднестровской области, так Мурушкина А.С. при секретаре Ф.Кине рассмотрев в открытом судебном заседании здание суда Спасского гражданское дело по иску прокурора Спасского района Паризанской области в интересах несовершеннолетних Детей Косова Николая Алексеевича и Косова Артема Александровича. Косова Елене Владимировне о решении ее родительских прав и изыскания элементов. Так, установил прокурор, обратился в суд с иском в интересах несовершеннолетних детей. Так, мы это проскочим. О решении родительских прав и изыскания элементов. Обоснование своих требований указать, что Косова Елена Владимировна шестнадцатого, ноль третьего, тысячи года рождения является матерью несовершеннолетних Косова Артема Алексеевича девятнадцатого, десятого, две года рождения и Косова Николая Алексеевича второго, двенадцатого, две года рождения отцом несовершеннолетних является Косов А.Н. Косова Елена Влад... Владимировна свои родительские обязанности по содержанию и воспитанию сыновей не выполняет, ведет аморальный образ жизни, употребляет спиртные напитки. Вследствие, ч... чего чеколь... на чует так, вследствие чего не ночует дома. Материально не содержит на Длительное время нигде не работает. Ярославка, не мешай. Видишь, я делом занят. Так, следствие чего нигде не работает. На протяжении нескольких лет занимается бабушка сердцева На. Вот эту бабушку с полочкой стоящая эту суку она сама по шацку бегала шалавилась и такие же дочки у нее и в первую очередь надо решать не представляю каким путем ей до... доверили этих двоих детей и вообще как они решили Сачков в суде не участвовала она просто не решили ее заочно не знаю по закону не по закону но скорее всего что то тут какая-то махинация есть буду вот, ладно Факт. Курс Елена Владимировна родительские обязанности на содержание, сыновей не выполняет, ведет аморальный образ жизни. И вот сейчас они ее защищают, не дают мне решить родительские прав. Выложили 200 тысяч, не по закону. Я ходил... ЛДПР разговаривал, объяснил ему всю ситуацию. И они практически со мной согласились, что из-за материнского капитала бы они так впрягаться не стали. Скорее всего, торговля детьми идет спаски, Спаске. Ну и Рязань тут замешана. Если Лушин отписывается враньем... Правильно, о чем мне еще думать? Мне уже давно угрожает, что заберут детей. Постоянно. В году, 2012 году, когда Андрюшке было три месяца, я ее вытаскивал из Паска. 9 мая мы узовали... Короче, ездили в Спаск, полноманулся в дом 32, где живет у его мамаша, Вернее, не мамаша, там папаша ее живет, сердцов. Вообще непонятный какой-то криминальный алимент 90-х годов. Короче, она сама приходила и кричала, то, что они хотят его продать. Это ее слова. Что вот сейчас, как я с ней воюю, и сколько у меня писанины. У меня только одно. Торговля детьми идет плотную. И самое главное, и МВД, и... Так... Следственный комитет, МВД, прокуратура Октябрьская, это в первую очередь. И областная тоже. И вот они зашевелились и прислали мне заявление. А что вы мне заш... прислали мне заявление? Тем более, какого числа то 31.05.2017 года. За это время вы уже давно в ходу дела отписались в район. Зачем посылать его еще в очередной раз? Чего вы засуетились, если вам нечего бояться, если вы не торгуете, не торгуете детьми, не прикрываете преступников, которые долбились мне в дверь, между прочим, тогда, когда Сачкова вернулась вместе с детьми. Для вас так же, как и их, их надо сажать. Только не знаю, по какой статье надо подумать. Я утверждал и буду утверждать, что торгую детьми. У меня есть доказательства, свидетельские показания. Все как полагается. Так. ну, сейчас недавно я записался к любимому на прием, на личный прием, надеюсь, попаду. И любимому говорить тоже все, что говорил ЛДПР Жириновского. Да, ЛДПР, кстати, согласился со мной, что из Тут материнский капитал вряд ли конечно. Тут, скорее всего, торговля детьми, я вам послышал, у него, наверное, волосы стали. И вот. После того, после того, как я написал в Москву Жириновскому Владимиру Владимировичу ЛДПР. После этого мне начали названивать каждый день по 20 раз. Сейчас я вам докажу. Вот у меня сейчас, я даже не трогал, 18, 18 пропущенных вызовов. Я не знаю, не видно, наверное. кстати, звонит. Сейчас звонит, как раз звонит номер, который мне названивает уже в очередной раз. Теренко. 8-926-445-31-18. Сейчас возьмем трубку. Истеренко, мы в прямом эфире. Скажи хоть слово. Преступница. Я в прямом эфире записываю ответку Лушину, прокурору, нашему любимому. Бросили трубку. Ну, как обычно. Они молчат. Так, звонили сейчас в 19 раз. Я вам покажу. 8, Яслав, не мешайте мне, я вас позову. Вот восемнадцать раз. Блин, наверное, плохо видно. Вот восемнадцать раз. Вот восемнадцать раз. 17 пропущенных вызовов. Это приставы название. Берешь трубку, молчок. Но если вы звоните, то хотя бы скажите, чего вы хотите. Я обращаюсь ко всем блогерам, к Алексею Навальному, к Камикадзе, И вообще сообществу блогеров. Распространите это видео, прокомментируйте свое мнение. По мнению, то, что торгуют детьми в Рязани и в Спасске. Может, мы скинемся понемножку и заплачу этим 200 тысяч выкуп за детей, если они от меня отстают. Занимаются беспределом. Так, сейчас почитаем. Телефон отключить даже чуть-чуть. Так. Вот. 20.34 сейчас время. 8 часов. Обычно они до 10 бывает даже звонят. 06.2017 год. Так, телефон 8 926 445 31 18. Телефоны постоянно разные. Не знаю, какие-то левые, но коллекторов таких телефонов нет. Насколько я знаю, по закону коллекторы должны названивать не больше двух раз в день. Ну, не двадцать. Понятно? Это вообще беспредел полный. Вот сейчас я прочитаю вам, сколько этот номер мне звонил сегодня. 28 числа. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть...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 Так, вчера мне звонил номер тоже восемь девятьсот тридцать два сто десять ноль три двенадцать сколько раз мне ну, начал гляну раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать 14 раз. Сегодня 19. Обычно бывает раз 20. Это после того, как я написал Москву. Видимо, им не нравится. А мне тоже, мне понравилось, по идее. Ну и в результате. Я не пойму, для чего Лушин отписался. Он бы лучше что-нибудь проверку. А лучше мой ему совет. Прокурор Лушин Октябрьского района. Уберите, заставьте этих товарищей убрать все. Я ведь все равно не отстану. Мне терять нечего. Вам за это деньги платят? Мы должны надзор над приставами делать. Надеюсь, что я под... тут как его. Статью хорошую мне Однозначно. Андрей, Ярославка, сядь. Закройте ряду. Сядьте, я вас сейчас позову. На камеру. Сядь, сядь, сядь. Так. И... о чем мы смотрели? Ну и вот, короче какую то прибога я должен подавать на определение места жительства. Я же вроде сказал, что я определение места жительства подавать не собираюсь. Если с надо, пускай она подает. На определение места жительства, на устранение препятствий и общение с детьми, так как я подавал. Спустя год с какими-то лкашами дверь долбит, сломается. Мы вызвали милицию, сотрудники полиции приехали, мы зафиксировали вызов. В принципе, нас на определение я подавать не собираюсь. Единственное, что я потом так – это суд. И суд не в Спасках, а в Октябрьске районе. И на тебя, между прочим, стеринка. Я особо не надо было. Ну и об, об, об отмене элементов я не вижу смысла подавать. Потому что их нет, а 200 тысяч они вложили по закону. И вы хотите сказать мне, что не торгуете с да я уверен в этом на 100%. Целый год мозги компенсируют, не отстают. Таких сволочей, я думаю, надо не только сажать. Жаль, смертной казни отменили. Моя прокуратура, естественно, конечно, как я говорил везде. Крышует она их. Она бы сделала надзор, проверила, возбудила уголовное дело и отправила в Следственный комитет. Ну и вообще заставила их убрать эти 200 тысяч, которые выложили не по закону. Ну, видимо, нам даю работать. но он, наверное, и так денег уже наворовал. Так, чем я еще хотела рассказать, объяснить. Вот булавочка. Сачкова. Просит решить ее родительский прав. Ну, нормальная мать разве будет такое писать. Я еще родил старался, защищал ее. Родитель. по барабану, что она бросила. Тут даже ни слова не написано в этой отписке этой что типа Сачкова бросила детей там то -сю. Единственное одно написано, подавай в Октябрьский. То есть это в Спарский районный суд определение места жительства в отмене элементов, которых нету. Тем самым они хотят подать меня, что ли, на встречные решения. И чтобы отобрать детей, у мамы там двое детей есть. Она живет за счет их... Кстати, в детонах отдала, а деньги получается. Интересно, как это так. Куда Шишима рассмотрит? Видимо, нехилые деньги она вырабатывает на торговле детьми -то. Моих детишек тоже хотят продать. Так что, лучше для тебя еще очередной раз для непонятливых. Очкова. прочитай даже. Октябрьский отдел судебных приставов судебных приставов. Адрес Рязань Яблочков дом пять. Сачкова Елена Владимировна, проживающая по адресу Рязань Советской Армии, дом один, три, четыре, заявление Прошу вернуть мне исполнительный лист и прекратить уголовное производство в связи с тем, как я с Елена Владимировна, вернулась к бывшему мужу вместе с детьми с девятого ноль второго две тысячи шестнадцатого года. Мы, мы помирились у АА, а, выплатил алименты в полном объеме, полностью. А эти 200 тысяч, мой совет вам прокурор, лучше. заставьте их убрать, заставьте. Это ваша полномочия. Но в противном случае идите в отставку, потому что толку от вас никакого нет. За что вы деньги получаете? Я записываю это видео, я не боюсь, что на меня какие-то там наезды будут, но у меня постоянно наезжают, постоянно на по 10 раз, по 20, запугивают, на улице, наверное, там пос посудка ровут, я не знаю, вам ведь только осталось меня убить, осудить не получилось, по 157 статье, решить не получилось, все решения в мою пользу, если с очков такой хороший, по 2011 году, видно, какая она хорошая. Мне еще вообще-то неизвестно, какую решили, решились, на каком основании там это все. Ради денег капитал этого готовы грудку любому порвать. А она просто дура, что бросила детей. Я же ей предлагал поехать в Малахову. Если бы он поехал в Малахову, я бы вас разнес в пух и прах. Я бы молчать не стал. Ну да ладно. Я дал до смысл довез, то есть донес прокурор Рушин. чернила, поберегите хоть. Сколько можно врать? Вам такие проблемы нужны в за этих уродов, из этих приставов. Я не маю, не знаю, может много вам запошляли. скажите, сколько? Да, кстати, 21 тысяча долг по был погашен. Обвинительный акт на 38 это подписала мастеринка. Я сходил в Печникову, получил его. Прямо мне звонит. Типа. Отменительный? Нет, недействительный. Типа Печников отменил. У меня-то не отманешь, я не враг. Отменить его отменил. Нет, стал преступлением за такую сумму. Никто не осудит. Истеренко, мой тебе совет, убери 200 тысяч, убери. Не доводи до греха. Все. Больше к тебе, сука, я относ... относиться по-нормальному не могу. Мне уже видео на канале забракуют, заблокируют из-за тебя, между прочим. Так, это расписка с очков. это что доктор погашен, это справка, это я Жириновскому писал, ну вот решение родительских прав 10 марта 2011 года. Андрюшка, сядьте спокойно, сидите, сядьте, вы не мешаете, я вас позову, Ярославка, сядьте сюда, не мешайте, я позову вас. Я не Что говоришь? Я книжку читатель. Ну ты же книжку весь день читала. Подожди, я сейчас вас позову, хорошо? Договорились? А? Я не знаю, бабушка, наверное, спрятала. А там, там, там, не надо книжку брать. Не надо. Я вас сейчас позову ко мне сюда. Че хотите про пристал-то сказать? Пойдите, мама, пойди, поди сюда. А мама люля. Че хочешь сказать про маму? Она дура. Дура. И бросиваете. Она бросила? Да. А призвучил. А надо, надо, чтобы... надо убивать, думаешь? Я с тобой полностью согласен, молодец. О, иди, иди, Ярослав, иди. Пусть люди хоть посмотрят, что у меня действительно дети тут со мной. А ты, может, не верят. Ты тяжелая. О. Да. Аккуратней, ты сейчас мне снесешь что-нибудь. Дай-ка я эту сдвину. Давай. Залази. А. Ты тяжелая. Ладно, Кто? давай, Андрюшка, давай, Андрюшка. Иди, Ищ, ищи книжку. Чего, Андрюшка, про маму скажешь? Я про маму скажу, а мама дуля. А их надо Убивать? Убивать? Заметьте, я детей этому не учу, они сами этому уже научились, потому что они уже весь день стучали, приставы долбили и напугали их до такой степени, что они их убивать забрались. Почему? Это их личное мнение, да, Андрюшка? А что про бабушку скажешь? Бабушка с папой какие. Ты наш учишь, а бабушка наш кормит. Бабушка вас тоже кормит, да? Что она сегодня сварила поесть? Есть? Она сварила в пакете фашу и кашу. Mm -hmm. Молодец. Ну что я могу сказать про этих да? А мы сегодня учимся, с буковки учим, да? Че? Скажи еще, чтобы люди знали, то, что почему ты в детский садик не ходишь. Почему в Я не ходил. Нет, почему мы не водим тебя в детский садик? Там следит. Андрюха, запомним, следит, если вас заберут из детского садика, так это не мама заберет. А уровень опеки. Потому что они торгуют детьми. Пойдем. Бабушка нас покинула на денек. Сейчас мы сварим поесть. Я сам сейчас пойду сварю поесть. Давай. Укасим. Да, я тут сейчас. Провода мне тут вылезли. Блин, тесно. Дядям, тетям Скажи, папа нас любит с бабушкой папа И бабушка тоже любит, любит. И, баб... и бабушка любит Читать умеешь, да? И Славка тоже Они в детский сад не ходят, я сам с ними занимаюсь Ну и бабушка по возможности Бабушка больше частью. А приставы, органы опеки, прокуратура лошадь, женеш. Да, областная прокуратура тоже непорядочная. Тоже замешана, скорее всего. Замешана. Ну вот, она убежала. Сачку элементы платить не хочет, я подавал октябрьский районный суд. А они не подают, короче, ничего не присылают, даже не исполнительного, то не точнее, судебный приказ об элементах, короче, там все. Симкин тоже по судья а. Так, что у нас тут? Так, так, так, так, так. Ну, еще могу сказать еще. обращать тебе в очередной раз бы тебе дошло. Убери эти 200 тысяч. Убери. 200 тысяч. Это твоя работа, в конце концов. Ну, а приставу могу подсказать пожелание. Готовьтесь, сушите сухари. Так. И не надо мне присылать больше вот эти бронированных писки самодельницей заниматься. Я пока еще не писал уже давно. Когда напишу, тогда пишите чистую правду, не отписывайтесь. Лучше сводить уголовное дело на приста. Зачем вы представляете? Мужчины вам столько много денег Уберете эти 200 тысяч, все. Не забудете вы забудете про меня, что я и есть на этом свете. А иначе я буду добиваться. Я дойду до Путина, до кого угодно дойду. Ну все, пора загружаться, время а уже 9 часов почти. Всем всего хорошего, ставьте, подписывайтесь на мой канал. Любая помощь, любого блогера готов принять, помочь. Если сможет, то мне Ольга Ли, судья Новиков вот там еще-то вроде все ну комикации тоже которые тоже подписаны ну ладно всего хорошего до свидания